И мы делаем экскалибур! Прикольно. Ну, сделал экскалибур, теперь... теперь... Что теперь делать? Тру экскалибур. Теперь я делаю тро экскалибур! А теперь... Ну, короче... Решай, мы либо оставляем так каждому по... Эм крутому предмету вот такому вот, то есть мяч умеет, ну их нельзя махать, либо делаем мы эм, этот как его, это работает, ну давай все-таки сделаем это работает, надо делать работает. И мы делаем тарблеит, потому что они все равно. Да. Все равно именно на ту вещь, которая не, которую надо кликать, а тарблеит не надо кликать. Так что это классная вещь. Надо вообще да. Надо? надо? Mm -hmm. Дай его сюда. Так гляну. Так, у него дэмэдж больше. А, ну да, надо клипать. Так да мне это не интересует. Короче, мы один игол уже сделали, который я хотел. Так, далее. Мне нужно чистить. именитарь больше, далее. Это главная вещь, очень главная надо купить кучу пиггибэнков чтобы иметь доступ что ну, 10 куплю так надо взять мне он пиггибэнк черт Ну, кстати теперь джуглевая веревка больше нету есть а почему у меня ее нет не знаю любишь а почему тебя ее нету? Мне все равно. Она не нравится, мне она говно полнейшая. Прикольно же можно было повиснуть ее. Очень прикольно. Мне достаточно двух хук, которые у меня есть. Это самый крутой хук, как по мне. Все. Мне раздражает крикать несколько раз, чтобы передвинуться с этого места, где ты стоишь. Это тупейшая вещь. Ну шо, делаем то. Я сейчас пытаюсь организовать свой инвентарь, чтобы у меня не было столько вещей в нем. Потому что мне там надоело. И, кстати, у меня есть повышенный с боссом. <laughs> Я -по кино у меня наконец-то есть повышенный. Что ты кинул мне? Мы теперь раздеваемся над древними. Так, качать стоит до снега. <смех> Нормально. А, уж что делать так? Чего у него с башкой? Я там поднимусь, попадаю? <смех> да, у него башка. <смех> ты поднимись вверх, ты убирай билет. А когда и стрелять не смогу? Забей его. Умрю сейчас. Видишь башку? <смех> а, <Конечно. смех> Она на него выгонулась. А что? А, теперь надо бить самого голема. Отлично. Хитрей. Хитрей это такая штука, которая делает так. А у меня патроны кончились. Я на магическое, так что я эти в себе оставляю, скорее всего. Бьёт она тонны, а может это и не убьёшь. Пересадить, пить, перестань пить, перестань пить. У меня патрон, сейчас конечно Надо взять её в патроны У меня так долго качается. Пусть у тебя патроны кончатся перед тем, как он умрет. Точнее, после. Не, не, у него уже один патрон остался. Один патрон, и ты его выстрелил где-то раз двадцать, 20, да. Я даже не могу сказать, как я бью. Sofers. Это что же нахрен? Блин, а. Господи, вот эта штука. А, так, надо теперь купить патроны. Хитрый, 75 демеджа. Ола! Считается пирсинг рейт хит О, гид заспаунился, ура! Гид, гид, ура! Блин, мне маню все застакал А где у нас гоблин? О май гад, у нас нет, нет гоблина Гоблин кончился Так, что из этого будет? Блин, я хочу баллон О май гад, такой баллон? Шарик что ли? Который щенкерет баллон Бабу. О, о, тинкер. Ладно. Рифорш. Uh -huh. я, я до сих пор не могу понять, какой из паломен самый мощный. Теперь Я хочу армор полиш. Да хороший мичан. Чё? Да так сам собой уже начинаю говорить. Тоже нормальный инчант. Хитрой занчант, ты знаешь? Для... Пистик. А, О, я выбил, оказывается, тебе хрень для твоей механической перчатки. Для моей механической перчатки? Ну. Дедли, <свист> а? где ты? Я тут. Почему ты не в красной пате? Я сегодня не красный. Почему тебе вроде закимел? Uh, это из-за вот этой штуки. Она ее за магии. Ману, точнее. Это который биган? Это который хитрый, который падает с этого говна, который голем, который... А почему тогда он мёд? вот эту штучку. Почему мед? Откуда я знаю? Спроси у разрабов. Почему мед? мёд? я это записал? А, <п prayers> не знаю. Эй, я даже не вижу, где... -то. Пытаюсь не сдохнуть. А, так, ну... Уже большая часть говной выпала. Им больше нет понтера. ты взял? Мы не всех убили. Мы больше басов убивали. И, И можем он, быть понятно, еще... Больше. но на карте больше нету. Может, какие-нибудь есть? Да я гляну. Что меня бьет, блин? Вы раздражайте дебилы. Это ж такой трудный босс, почему бы нет? Вот ну, это а что такой трудный босс? Почему бы да? Видишь? Тут просто квад и на батл, если что. Что за бред? Там, блин, даже не успел ничего сделать. А в свое время этот гребник вам так нужен был. Но. Ой, так, открываю <связываю> карту. А, есть О, вариант... Орехал. О, арехал. О, а, а, а, Арахлит? Mm. Барахлит? Mm -hmm. Куда ну, я знаю, что у тебя там барахли? Я нашел. Барахло, барахли. Я что нашел. Что хрень тут ходит за мной? Я нашел. Ты нашел хрень, которая ходит за мной? Я нашел еще, один, еще одну пантеру. Нажмал, блин, на авторы еще там. Но. Wait. А, это говно. Я, что показался... за хрень ходит за на нами? А, это пигми. Короче, он из пигмеев, став, который ты выкинул. Кстати, классная штука зарядка выкинул. Я тебе ее подарю. Ну, допустим. Так, дальше. Нет. Твари. А машины я это снимаю? А, вот вот чёрт тебя знает По-моему я делаю все наоборот, что надо снимаю, а что не надо не снимаю угу. Так, а, Мы почти дошли до Пантеры Здесь можно ручками зайти, точнее ножками я надеюсь. Бабушка мне нельзя. Если ты обезьяна. Кстати, да, не снимать будет тупо немножко. Я только не зови ее, у меня хп не Окей. Окей. Вайллет Хаст, Стиммер, Копвеп. Что на Муж. А, Господи, сколько всего надо? Удалите за твой инвентарь. Ой, а у меня тоже сколько всего. Это я, я могу оставить где могу. 6 пуль, нахрен надо. О, рафитовый пуль стоит, не в том слоте. Стингер нахрен надо. Стингер? А, а ну, ты ков... в этом стингере, господи. Ковры, это в дом надо в ковры повесить. Рын клау. О, у меня там есть. Хочешь, что я Господи, у меня их три, потому что мы убиваем плантеру. Нет. И мы до сих пор не выбили, что я да, хотел. Нет. Я хочу такую штучку, которая похожа на Вайлл Сорн. Вайлл Сорн – это такая штука, которая выбивается с черных сфер в коррапшене в начале игры. И она проходит через блоки и дамажит мобов по ней несколько раз. А то, что выбивается с плантеры, Сто раз круче, где-то хрень. Опа, опа, вот хрень. хрень. Не хочешь ли оттуда вылезти? Чего? Не хочешь ли оттуда вылезти? Что? Так вперед. Получается охренеть цифр сколько. Чего? Я говорю, с цифры до хрена. Мы сейчас вдвоем еще сдохнем, будет вообще замечательно. А нет, опять венус Магнум, он уже бесит меня. Все, забей забей да это твой девиз в твоей жизни да но нет я не забью Забей ты пантеру это уже до своей пухи бей ее пока на тебе ее не отдаст ага окей надеюсь ну, ты серьезно не будешь этого делать я уже собрался это делать, давным-давно, когда мы начали это делать, пока не выбью, не успокоюсь. Фу, беспокойно. get to have all of this crap. Как бы так. Платинум, платинум. куда я знаю, что это? О, отлично, карабшин проходит к нам дом. Я так долго этого ждал. Тогда не придется я в корабшу Карабшин будет ходить у меня. как за страшно звучит. не все звать. Нет. Все не звать. К тому же, уже пошла полночи. Кого звать ты собрался? Ты, ты планируешь фейлить? Ты хотел фейлить, не я. Но все-таки ты собрался там что-то делать. Я собрался закончить фильм. Да. Но ты его не закончишь, потому что ты не успеешь убить это Понимаешь, что ты можешь позвать, но ты не убьешь всех. Но не заби. Ну позвать я могу. Все. Не сейчас. Сейчас кое что сейчас не позже никогда. Так, и еще здесь. -то, где -то, где -то. Можешь звать. А у меня да? не будет в корабшине этих ротов, Это, блин, босс. Когда босс спавнится, монстры обычно не спавнятся. Вообще, когда идет битва Эти с боссом. Ой, жесть. Ну что мы делаем? Боимся и пугаемся я готов бояться пугаться. КП не подбираясь тебе не нужно Так в экране, вниз, вниз, не, не знаю, я не вижу, кого бить. И... У меня слегка вылезает. А, точнее, я вижу, я сделал так, чтобы можно было видеть. Но при этом не сильно так, чтобы можно было слегка видеть. Я вполне вижу землю. Ты ч? Я полностью не вижу землю. Тут, чем... Я, в принципе, не мог вижу, но не всех, кстати говоря. Ну, вашу мать, что за нахрен? Это морнинг будет. Здесь всего 10. А сколько фар? Десять. Ну, как банально. Ой, так, да, кстати, надо бы тянуть со мной. А -а -а. Слева Морнингуд. Ты куда-то попадаешь хоть по-либо? Слева два будут. Уходи оттуда, прячься, жди меня, жуть. Так, где мне... о, отлично, спаун прямо возле нее. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> Говно. Иди хп снизу, возьми снизу вниз иди и хп перед. Так. так, это пампкин. Это Анус. Вот что это. <свят> ты снимаешь? Конечно. <свят> <свят> Файнал снимать не снимая. Не знаю. Ты, ты можешь. <свят> Мне уже второй человек в ближайшее время, что говорит, что это подобное Я говорил, что моего кота зовут Альфин Себастьян Михаэлис и... Э, <свот> личность, которой я говорил, <свот> это... Он, я сказал, что я могу им кота женского пола назвать Альфин Себастьян Михаэлис. Хм. Кстати, всё не так страшно, как я думал. Да! в случае того, что здесь Анус творился по-другому он продолжается просто нет, просто... это уже не Анус нет, мы так. еще не перешли в следующий там будут три это, по... это, пока что это Хел, а не Анус ну <свы> да. хотя нет, по-моему Хел это уже хуже, чем Анус да, мне тоже кажется значит сейчас творится Анус а тогда творился Хел на 5 Опять хэлл начинает. Это какой, какой Я просто забыл. Восьмая. А, где начался. а а Не уточни. О, Хорсмен! Хорсмен! Хорсмен! Чудик кстати. А, Вови, я его так, блин, не убил в этом году, так и А мне есть его лошадка, так что мне пофига на него, хотя бы это нет, все равно. я вообще забыл, что тыквой им был, Ну вот, это что, что за фейлс, иди-ка за фейлс. Откуда здесь пампкины? Я их хорошо выращиваю, не ломай мои памкины. Что? Окей, okay. я тут просто иду и спотыкаюсь, всякое говно думаю, откуда оно здесь надо убрать. Понимаешь ли, памкинам надо выращивать. Окей. Так у нас они по всему миру сами. раскиданы. Все, я могу еще одну призывку скрафтить. Да, они легко крафтятся, можно не париться насчет попыток. Но я просто говорю, что НЕ у НАДО нет. париться, памкинов мало. Памкины можно выращивать, и они, и они у нас по всему миру расположены, так что я не считаю. Это мало. Я не считайте, это мало. Хм. Ладно, всем